Здравствуй, Джо. К сожалению, мне нужно уйти из семьи. Хорошо, Но для начала ты должен убить одного человека. Да? И кто же это? Вот он. Это же мой брат! Ладно, я убью его. О, привет, Гор. Как дела на работе? Нормально? Вот только разбил очередную микроволновку, ведь я работаю в магазине «Волшебный техник». А, ну понятно. Будешь обедать? Ну, не помешало бы. А, ну тогда пойду, по-моему, руки перебидай. О, а, а, Баб, ты тоже решил помыть руки? Ну да, ну да. Ах, Привет, Джор. Я выполнил свое задание. А, ты вернулся. Ну так, ты выполнил мое задание. Да, я убил своего брата. Хорошо. Ты можешь быть свободен. Ну, для начала, ты должен познакомиться с моим другом. Что? <звук> <звук> <звук> <звук> <звук> ну, а-ха-ха-ха. -а -а -а -а. еще никто просто так не отходил от Джо Марвен. White pill, to with some quenitine. eyes on this girl, punkin' like shadow for the creatine, baby. try to it, got a food and class, they getting bad. Swittin' tryna kill the glass of water, get they hangin' like them all fuckin' pills. raised, the flat-ass, 14, 2014, livin' I seen nothin' up in your jeans.